Ну и последний вид здоровья, он очень простой, называется эволюционное. Как вы понимаете, что такое эволюционное здоровье? Последственность. Еще как агерция. Как слово эволюция переводится? То, что видите, Молодцы. Значит, то питание, которое вы кушаете, если мы хотим назвать здоровым, оно что должно делать? Ну, как вас разбивать? Потому что у нас есть два процесса. Вот кратко, что такое здоровье? здоровье это как изданное велосипеде. Пока вы педали крутите, здоровье есть. Вы педали перестали крутить, вы начинаете падать и проваливаться куда? болезнь. Так вот, здоровое питание должно вас развивать. И вы с помощью питания можете что делать? Развиваться. Даже, например, вы можете взять обычную курицу, а оказывается, у нее есть более тысячи рецептов, как ее приготовить. Сколько вы способов приготовления курицы знаете? Что вам мешает развиваться? И поверьте, по каждому продукту, да, даже просто российские, русские традиции кулинарии имеют громадные возможности да, приготовления здоровой пищи. Ну так используйте да, питание как способ своего личностного роста, личностного развития. Вот у меня, например, есть очень хороший друг она специалист диетов Дурецова, главная специалист города Екатеринбурга так вот она свое меню составляет на месяц вперед у нее никогда ни один продукт не повторяется мы всегда когда приезжаем в Екатеринбург дружим, приходим в гости, потому что все знаем что вот, сколько мы приезжаем практически еще ни разу какого-то одного того же блюда не было вы даже не представляете, какое то удовольствие представляете, да? вы можете с помощью пищи развиваться вы можете увидеть разнообразие жизни вы можете увидеть многообразие жизни. А если кратко, да, то каждый из нас, так вот написано в умных книгах, да, создан по образу и подобию. Тот, кто -то нас создал, его называют творцом. Значит, наша главная миссия в этой жизни быть кем? тоже творцами. То, а что вам мешает хотя бы через пищу, да, но немножко побольше творить? Не жить в стереотипах, не жить в комплексах. Вот только жареная картошка, только котлеты, только жареные курицы. И с утра до вечера одно и то же, да? Ну, рацион блюд у многих людей посмотришь, но ну, в лучшем случае блюд 20, да, которые знают. А где же оно это развитие? Я просто предлагаю, помогите через свое здоровое питание, да, своему собственному, да, именно своему эволюционному развитию. Посмотрите, как Бог разнообразил жизнь, как много есть пищевых продуктов, которые вы даже никогда не пробовали, да, выращен даже у нас на Урале. Мало кто знает, топинал кто-то из редко что-то делал, да? кто-то супер с крапивы не знает, как это делать. Масса, кто даже не знает, что такое пистики, да? и что с ней можно делать. Почему? Масса уникальных возможностей улучшить да, свое эволюционное здоровье. Попробуйте этим воспользоваться. Это очень замечательный ресурс. Вот тогда он будет ваше питание здорово.